Первый носитель Посейдонов атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 завершает прохождение государственных испытаний и в скором времени войдет в состав флота. На прошлой неделе гендиректор Севмаша Михаил Будниченко заявил, что предприятие завершает строительство подлодки спецназначения «Белгород», но сроки передачи субмарины не назвал. Поделиться информацией о сроках передачи подводной лодки решил источник ВПК, по информации, представлены им предварительные сроки передачи Белгорода, лето этого года. Передача АПЛ Белгород флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля, приводит ТАСС слова источника. Ранее предполагалось, что Белгород будет передан военным в конце 2021 года вместе с многоцелевой АПЛ «Новосибирск» и подводным ракетным крейсером «Князь Олег». Но этого не случилось, субмарина продолжила прохождение испытаний. Заводские ходовые испытания АПЛ специального назначения Белгород начались в конце июня прошлого года, когда субмарина впервые вышла в море. Далее СХИ плавно перешли в государственные испытания, Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород», спущенная на воду 23 апреля 2019 года, будет являться экспериментальным носителем беспилотников «Посейдон». Штатным носителем будет атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851. Ранее сообщалось, что планируется построить четыре носителя «Посейдонов», по 2 для Северного и Тихоокеанского флотов. Три из них будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружений до 2027 года. Еще один, вероятнее всего, будет заложен уже в рамках новой программы. По имеющейся информации Белгород войдет в состав Тихоокеанского флота. Технические характеристики субмарины не раскрываются. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.